Друзья, всем привет! Сегодня с вами идем на авторинок Зеленый угол. Вчера проверяли довольно-таки интересный автомобиль. Поверьте, такой автомобиль в таком состоянии найти довольно сложно. Естественно, мы вам его покажем. Мы покажем автомобили, которые продаются на этой стоянке. То есть заведем, пооткрываем. Естественно, цены, комплектация. Просто посмотрим на, на наш японский автопром, которому, в принципе, аналогов просто не существует. И сейчас будет небольшая вставочка. Советуем вам канал, тоже автомобильный канал называется он джиперы уссурийска, ребят, смотрите подписывайтесь, там большинство автомобилей японского производства есть есть наши автомобили, но я думаю вам будет полезно, интересно посмотреть именно про про японские джипы, тем более скоро у нас на канале выйдет видео хочу джип, а денег нет то есть снимем для вас такие маленькие мини джипики, ну и не забываем подписываться на наш канал Друзья, ну, собственно, вот он. Этот автомобиль, это Daihatsu Атрай. автомобиль 2011 года выпуска, в хорошей комплектации. Видите, туманочки, он на литье, на зимней резине. А, такие автомобили попадаются, ну, если честно, крайне редко. То есть автомобиль такого года и с таким пробегом. Пробег, если мне не изменяет память, 75 тысяч. Он целенький, он аукционный. Да, он как бы не без минусов. А минус здесь один. Замена крышки багажника. То есть крышку багажника поменяли. Здесь стойки, задние крылья, крыши все идет целое. В жесткости они не затронуты. И в принципе все. Посмотрите, такой кей с каким огромным салоном. Единственное, ну как бы второй минус, да, здесь нужно немного прибраться в салоне. То есть прибраться и будет. Все отлично. Сзади у нас идет пластик. Вот такие вот кармашки. С правой стороны идет у нас розетка. Высокая крыша. Второй ряд сидений, он тоже идет вместительный. Здесь даже есть электродверь с левой стороны. Смотрите, второй ряд сидений. Во-первых, он складывается. Он в чехлах. То есть, чехольчики снять, я думаю, сидушки там будут чистенькие. Для задних пассажиров есть даже подлокотник с двумя подстаканниками. Автоматически стекла подъемники место здесь поверьте очень много я снимаю на телефон поэтому ну, как бы на себя немножко неудобно камеру переводить показывать то есть э, дверная карта да тут пластик но даже есть тканевая вставка то есть есть какая-то шумка электродверь как бы, где вы в хайджете в каком-нибудь увидите электродверь место поверьте здесь очень много есть удобные ручки Давайте на переднюю часть перейдем. По передней части. Здесь вот колонка, кармашек, тканевые вставки, 4 стеклоподъемника. Зеркала складываются центральный замок. Электродверь открывается с кнопки. Есть подстаканник, обдув на водителя. Тоже видите чехлы. Двигатель. Пробег 77 тысяч. Двигатель находится под передними сидениями. Двигатель действительно идет не ржавый, работает как часики. Сейчас автомобиль прогреется, но пока машины поснимаем на вот этой стоянке и сделаем тест-драйв. Он идет на климат-контроле. Автомат, руль как бы идет обычный. Пластиковый. Здесь идет тахометр, спидометр 140, ну и стрелка бензобака. Магнитофон, единственный минус. С магнитофончиком нужно будет разобраться, потому почему-то он не хочет работать. Это лежит настоящий аукционный лист. Оценка R. Ну, больше, в принципе, интересного здесь такого ничего нет. Сейчас еще раз покажу внешний вид. Ну и по передней части, поверьте, места, места тоже довольно много. 385 тысяч рублей. Цена указана на стекле. Ну и на дроме, в принципе, он стоит так же. Следующий автомобиль, который хотим показать, это Honda Freed. Вот это... А, нет, извиняюсь, это стоит Spike. Вон там стоит Freed. Сейчас немножко сравнимых. их. Итак... Honda Freed Spike 2010 года выпуска климат-контроль, туманки, хорошая резина литые диски, комплектация аэроспойлер, иммобилайзер панорамная крыша 655 тысяч аукцион, 3,5 балла пробег 114 тысяч ну здесь сказать ничего не могу нужно конечно проверять значит он у нас на литых дисках туманочки сейчас посмотрим штатные или нет резина установлена летняя идет обвес идет панорамная крыша Лобовое стекло автомобиля родное, Honda. Здесь придумали, японец наклеил вот такие вот накладочки, чтобы... Знаете, вот автомобили смотрим, вот здесь от ногтей действительно много царапин. Вижу бесключевой доступ. Ветровиков, к сожалению, нет, но это не беда, не проблема. Полуторалитровые двигателя. Автомобили передний привод идут на вариаторе. Автомобили 4WD. Идут на автомате. Такой неплохой, очень популярный семейный автомобиль. Все почему-то хотят спайков. Не знаю почему. Багажное отделение. Да, здесь пластик. Знаете, сделано все так гармонично. И на самом деле прикольно. Багажное отделение. Вот эти столики, они трансформируются. Второй ряд сидений складывается. А знаете, почему вы хотят? Потому что, да, как бы он пятиместный, но с огромным багажником. И можно выехать куда-то на природу. У вас получается здесь полноценное... Ну, как бы полноценное это сложно сказать. Но, тем не менее, два человека свободно переночевать в палатке. Ой, в палатке. В автомобиле смогут. Конечно, мы будем автомобиль использовать за место палатки. Смотрите, сколько места. И очень удобно, то, что двери идут раздвижные. Второй ряд сидений. Есть комплектации с кожаными вставками. Есть, где здесь два капитанских кресла идут. Места, поверьте, здесь довольно много. Единственный минус, что мне не нравится, ты когда вот садишься именно на второй ряд сидений, ты как бы, ну если честно, немножко проваливаешься. Но это тоже, тоже не беда. Значит передней части сидения как видите идет обычно тряпочная имеет регулировку а, только вперед назад в спинку то есть лифта нет дверная карта стеклоподъемники болячки вот почему-то на хондах вот такая вот стоит здесь какие-то шилдики менялись какие-то масла бесключевой доступ электродверь зеркала складываются штучки вот такие вот прикольненькие сделали спидометр мультимедиа климат контроль есть автомобили которые идут на крутилочках. Так, руль? Нет, руль здесь перешитый. Ну и смотрите, клево, когда с панорамной крышей поехать куда-нибудь. Подлокотник идет, есть комплектация, где два подлокотника. Ну, в данной комплектации подлокотник у нас идет один. Подстаканник, бардачок. На самом деле, хороший, такой неприхотливый автомобиль. Именно в обслуживании. Итак, это Honda Freed Spike, автомобиль 2010 года выпуска, двигатель 1,5 литра, стоимость автомобиля 655 тысяч. Друзья, но ну это уже идет Honda Freed. То есть, внешне они практически одинаковые, за исключением задней части. Здесь есть окошко. Итак, это Honda Freed, год выпуска 2008-12 месяц. По технике все идет то же самое. 1,5 если автомобиль 4 воды автомат Если передний привод идет вариатор Ну есть гибридные автомобили Стоимость этого автомобиля 620 тысяч рублей Вот стоит рядом еще один Это 2009 год Тоже стоит 620 тысяч рублей Но данный автомобиль нам открыли Он идет на литье, не на штатном, но на литье Зимняя резина, тоже обвес Повторители, ветровики есть Сзади установлен спойлер. Ну, Панорамной крыши а здесь нет Кстати, потеплело немного на улице. Так, почему-то дверь закрыта. Сейчас. Так, двери открыли, аккумулятор был севший. Ну и смотрите, собственно, в чем разница. Во-первых, здесь нет ровного пола. Ну и во-вторых, здесь есть третий ряд сидений. Хотя есть комплектации, где третьего ряда сидений нет. Здесь два кресла, крепятся они по бокам. Ну и вы знаете, мне нравится салончик в данном автомобиле. Довольно неплохой он, если честно, по состоянию. Два капитанских кресла, они ездят у нас вперед, назад. Подлокотники, естественно, есть ремни безопасности, проходик такой есть на первый ряд сидений, крючочек, подсветка. Получается шестиместный автомобиль. Вот, допустим, здесь комплектации без ключевого доступа в автомобиле нет. Руль идет обычный пластиковый. Пробег на автомобиле. Вот, его даже никто не прятал. 161 тысяча, показывает температуру. Минус 5. Магнитола такая стоит. Простенькая. Ну и опять же климат контроль. Ну видите, по салону, по салону они идут одинаковые. Эти автомобили. Ручник идет ножной регулировка руля вылета нет, он просто регулируется вверх-вниз русское переключения передач такая вот кожаная что вам еще показать мне нравится торпеда здесь вот опять будете говорить, да, засветка идет ну, ребят, что поделать торпеда здесь, она такая прям объемная аукционный лист лежит 3,5 там пробег кузовщина идет целая, судя по аукционному листу неплохие автомобили на самом деле рядом стоит у нас toyota виц они бывают литровые бывает 1 и 3 но это 4 воды соответственно идет 1 и 3 пробег на автомобиле 31 тысяча автомобиль 2018 года выпуска кстати вицы ребят появились гибриды комплектация так понимаю простенькая туманочек нет, летняя резина на штамповках повторители, ветровики установлены, вы знаете, многие там вот заказывают автомобиль, вот чтобы у меня были ветровики, вот чтобы у меня была камера заднего вида, друзья, это все можно купить я понимаю, приятно, когда вы покупаете автомобиль полностью готовый но автомобиль может быть хороший, клевый а на нем не будет ветровиков либо камеры заднего вида и человек отказывается от покупки автомобиля. Ну, как так, а? Тоже э, такой приятный салон, прям приятный. Знаете, есть такие автомобили, которые приятно смотреть, находиться в них. Но есть такие, с которыми неприятно работать. Если честно, Сиденья тоже складываются у нас. карта. Хотел сказать пластмассовая, пластик. Коврики зачем-то лежат здесь. Оп. Наверное, передние коврики. Сейчас посмотрим. Ну, сидушечки обычные. Обычные сиденья. Подлокотника нет. вот Место, в принципе, нормальное место в автомобиле. Да, ребят, я был прав. Отсюда коврики лежат. Допустим, здесь уже сидение, у него есть лифт, оно поднимается вверх, опускается вниз. А также двигается вперед-назад, вариатор. Зеркала складываются. Я уже у кого-то спрашивал, пользуетесь вы этим или не пользуетесь, напишите в комментариях. Что здесь с примочек. ВД у нас кнопочки, антибукс, варик, два подстаканника, подогрев лобового стекла. Руль также у нас вверх-вниз. В двух положениях магнитола солнцезащитные козырьки Соника не вижу на автомобиль ну допустим вот этот автомобиль его можно сравнить с пасиком да но опять же пасиков 1 и 3 мало в основном идут литровые пасеки вот многие приезжают спрашивают что нам сделать какой автомобиль купить либо приобрести toyota виз либо купить Toyota Pass. Вот ну, здесь уже как бы Сами должны решать. Да? По, по начинке автомобили одинаково. Ну, опять же, я имею в виду литровые. Автомобили довольно неплохие, надежные. Единственное. Эти двигателя, которые один КРРОС идут. Там, ребят, нужно масло менять прямо почаще. И масло лить туда нужно. Нужно хорошее. А, давайте возьмем еще с вами сиенту. Рядом стоит. Сиенту у нас. 2015 года выпуска с пробегом 80 тысяч. Гибрид LED-оптика, комплектация G. Автомобиль стоил 999 тысяч. Стоит автомобиль 980 тысяч. Я уже повторял. То есть такой а, ярко насыщенный цвет. С потока автомобилей вы точно будете выделяться? Вижу систему присолкновения стоит. Так называемый датчик присолкновения. Гибридная версия. Гибрид идет полноценный туманочки, штатные литые диски литье, повторители, лобовое стекло родное, бесключевой доступ в автомобиль да, он у нас открыт задняя часть автомобиля тоже хороший, популярный автомобиль но а, здесь идет сравнение уже с с Фридом, с новым, к сожалению на этой стоянке Фрида нет, нового а так можно их посравнивать фрит будет подороже так здесь у нас значит там не открывается вот, прикольно а? а ну вот серенький открыт давайте мы с вами серенький тоже гибридная версия Сзади, смотрите, такой коврик лежит прикольный. Мне нравится в данных автомобилях то, что третий ряд сидений, он заезжает под второй ряд сидений. И многие даже могут не догадаться, то, что у автомобиля три ряда сидений. Розетка, подстаканники, колонки. Климат-контроль. Дверь идет с правой стороны электро. Обычно левая дверь идет электро. Ну, здесь... Два человека. Это у нас такие подстаканники. Прикольные так сделали. Подголовники. Чистенький ковер. Мультируль. Дверная карта. Пластик. Плюс ткань. Подстаканник. Ректор фар. Вот такая вот. Такое углубление идет, как видите, автомобиль на кнопке старт-стоп, сиденье Также у сидения есть лифт, подлокотник, очень удобно. Я уже говорил, что я без подлокотника, но ну, не комфортно мне ездить. Есть подогревы сидений, мультируль, кожаный руль. Пробег на автомобиле 147 тысяч. Вот на самом деле немного, если честно, не скрученный пробег а многие приходят покупают увидели 47 сел поехал а потому и у меня 147 ну на самом деле 147 нормально вот когда у вас будет 347 или 447 это уже как бы будет так тоже подсветочка идет вот ну по месту место довольно довольно много автомобиля давайте посмотрим сколько стоит серенький серенький стоит у нас 95 тысяч аукционный автомобиль 2016 года выпуска. Друзья наши, вот снимали пасека, да? Ой, пасик, извиняюсь, снимали вица. Сейчас перчатку одену. Ну и давайте снимем Toyota Pass. То есть, напоминаю, вид и 1.3. Мы сейчас сравним не два конкретных автомобиля, вот этот и вот этот. Я имею в виду там по начинке, да, просто то, что э, ВИЦ идет литровый, ПАСа есть тоже литровый. Ну, в смысле, наоборот, данный ПАСик идет литровый, а ВИЦы есть литровые. Итак, э, ПАСа 2015 года выпуска, литровый, один кр здесь стоит, аукционный, 4 балла, зимняя резина, стоимостью 465 тысяч рублей. Ну, и опять же, по цене сейчас будете говорить, да, сравнивать, 465 и 720, ребят, года, года на автомобиле разные. Вицы тоже есть таких годов. Но в пасеке мне нравится салон. Вот Серьезно, ребят. Машинка маленькая, салон просто огромный. Есть комплектация с диваном. Бардачка нет. Единственный минус. Но, знаете, японцы как-то вот делают, сооружают здесь бардачок. Здесь также пластик, аэрбэк. Колоночка монтирована у нас в центральную консоль, в торпеду. Есть автомобили на климат-контроле. Немножко удобнее будет снимать с водительской стороны. Сейчас засяду. Второй ряд сидений. Есть как сплошные. Как здесь, да, спиночка, есть раздельный Кармашек. Широкий автомобиль. Вот действительно широкий. Багажное отделение тоже. Есть. И не маленькое. Сиденье сзади. Складываются у нас. Таким вот образом есть запаска. Конкретно запасочки идет, смотрите, прям новенькая. Еще, скажем так, неезженная. Зимняя резина установлена. Автомобиль, кстати, не ржавенький. Место для на втором ряду сидений тоже достаточно. Есть из подстаканники. Ну, между э, передними сиденьями пассажира и водителя идет вот такой вот столик небольшой. Лифта нет, просто регулировочка, руль пластиковый вылета тоже нет ну и здесь уже идет кулиса глонасс кстати установлен глонасс на автомобиле вот здесь у нас выдвигается таким образом два подстаканечка магнитола идет стандартно это ихняя ну, я бы советовал вам поменять эту магнитолу карандашик может даже японский зеркала складываются, а и стоп, которая нафиг никому не нужна. Ну и автомобиль заводится, заводится с ключа. Пасы, 15 год, объем двигателя 1 литр. Стоимость автомобиля 465 тысяч. Так, мы пока ходили-ходили, снимали. Автомобиль уже прогрелся. Кстати, вот, знаете, кто-то говорит, что холодно в автомобилях. Поверьте, здесь так тепло, Здесь просто очень тепло. Бензина много, наверное, еще японского. Слить не успели. Кстати, вот под ручку штучка такая. Так, ну все, сейчас прокатимся и расскажу вам, как прокатились. Знаете, прокатились на автомобилях, в принципе. В принципе, вопросов. Нет, то есть отсутствуют какие-либо посторонние шумы. Автомат не пинается, рывков, звуков каких-то посторонних нет. Автомат он сам не буксует. Так что автомобиль будет рекомендован к покупке. Кстати, разобрались с магнитофоном. Ну, странные такие магнитофоны, отсутствует, отсутствует флешка. Флешка и второй ключ на автомобиле тоже будет. Единственное, единственное, по подвеске, ну, понятно, то есть полноценно ее тут не проверит, но, по крайней мере, сейчас по звука шума здесь нет. Единственное, если мы заедем куда-то на подъемник, да, там какие-нибудь порепанные резиночки могут нам найти. Но на данный момент вопросов здесь нет.